Очень классный вопрос. Почему голос дрожит и вот никак не получается избавиться от дрожающего голоса? Здесь ответ будет такой. Во-первых, у меня есть видео на канале Как избавиться от дрожи в голосе. Тоже такое. Давно-давно я его выкладывала, но можете его посмотреть. Это первое. Второе. Некоторые ученики и подписчики делают это упражнение, но им оно не помогает, либо помогает там на 40-50-60%. Ну то есть все равно голос продолжает дрожать. Что здесь можно сделать, ребят? Включайте ушки. Здесь вам нужно использовать базовые принципы вокала. Работа, натяжение, точка. Вот с работой проще всего. Вы вот эту улыбочку сделали, рот в стороны развели, зафиксировали, все у вас натянулось. Ну, как в академическом пении маска, да, из понятия маски вот такой. А у нас работа по методике IVT понятия. Значит, вы это сделали, и у вас уже процентов 30 может быть даже 40 уйдет вот этой дрожи дальше точка это когда вы звук направляете в конкретное место то есть не в принципе вот вы поете он у вас куда захотел такой там и полетел а вы его направляете в конкретное место, куда его можно направить. В твердое небо, если вы используете белтинг, в нижнюю челюсть, если вы используете субтон, на корни верхних зубов, на кончики и так далее. У меня был прямой эфир, в котором я про базовые принципы вокала рассказывала. Поэтому тоже покрутите мой канал, найдите, посмотрите. Я там даю в том числе упражнения. И вот использование базовых принципов вокала вам поможет, Избавиться, избавиться от дрожи в голосе раз и навсегда, в том числе на высоких нотах. И вишенка на торте – это натяжение. За натяжение меня просто все ученики благодарят, и начинающие, и продолжающие, да, потому что оно открывает вам двери абсолютно к любой вокальной технике и к высоким нотам в том числе. Причем на высоких нотах мы натяжение с вами удваиваем, приумножаем, то есть натягиваем еще больше. Значит, вот в эфире, про который я говорю, вы сможете посмотреть упражнение на натяжение. Но, грубо говоря, натягиваем мы куда назад да и вы должны в голосе вот это вот, если вы возьмете кого-то за руку и будете вот тянуть да вот это вот ощущение в мышцах натяжение да давление сопротивление вот это вы должны ощущать в своем вокальном аппарате в своем голосе если нет натяжения будет дрожь да, то есть ну, представьте, если вы взяли какую-то стрейчевую ткань или резинку, или что-то, вы ее натянули, будет ровная прямая линия. Если она у вас будет болтаться, то будут вот эти вот все шероховатости, неровности и так далее. То есть дрожь в голосе лечится использованием базовых принципов вокала и допустим вы таки все сделали но голос все равно дрожит проверьте себя прям по пунктам работу держал или нет нам иногда кажется что мы ее держим но потом я прошу учеников прислать видео и вижу что там ну 10 максимум есть работы поэтому работайте делайте упражнения песни перед зеркалом обязательно либо записывайтесь на видео потом смотрите ощущения внутренние вас могут обманывать это первое второе проверяйте себя точка была или нет очень часто про это забывают да но ну, вроде поешь там работу но ну, натяжение еще что-то про точку забыли все то есть если хотя бы вы один пункт не сделали скорее всего будут какие-то помарки ошибки и так далее ну и натяжение да проверяйте себя всегда если его нет то пиши пропал вот поэтому дрожь в голосе при пении лечится вот этими базовыми принципами вокала. И а, также, если вы поете медленную, протяжную песню, вам вот нужно тянуть звук, а, песня лиричная, допустим, может быть такая медленная, спокойная, это не значит, что вы должны расслабиться и ну, как бы отдаться на волю судьбы и случая. Наоборот, вы должны собраться и четко вот держать звук, да, рисовать звуком ровную линию. То есть нужно быть обязательно в тонусе, даже когда вы поете медленные песни.